Гель для снятия макияжа из серии Клинксен, то есть из очищающей серии. Данное средство является мягким средством для снятия загрязнений макияжа с области век, ресниц, с лица, шеи, декольте. Имеет он гелевую текстуру и содержит только мягкие моющие компоненты, то есть павы поверхностно-активные вещества, характерные, например, для мицеллярной воды. То есть это полоксомер 184, это теококайл глутамат, из, из активов таких э, уходовых здесь находится сок и вера в составе и экстракт ромашки, который обладает успокаивающим противовоспалительным действием. И э, используется данный гелевый очищающий э, препарат, э, так же, как и, например, мицеллярная вода при помощи ватных дисков. Удобнее всего его применять. Можно, конечно, выдавить на руку и просто так нанести, а потом э, салфеточкой одноразовой э, с водой, снять загрязнение, но, например, макияж с глаз, если там декоративная косметика нанесена, удобнее э, наносить все-таки на ватный, ватный диск, можно на влажный ватный диск нанести, приложить эти ватные диски на некоторое время к тем местам, где у нас наиболее интенсивный макияж нанесен, и э, подождать ну, там несколько секунд, и после этого снять загрязнение с поверхности кожи. Эту манипуляцию можно повторить 2-3 раза, ну, сколько необходимо в зависимости от устойчивости косметики, и завершить уже очищение при помощи протирания кожи тем же ватным диском, но пропитан уже просто водой. У кого чувствительная кожа, очень сухая кожа, можно кипяченой водой пропитывать ватные диски. Как раз очень удобно это средство использовать тем, кто не переносит обычное умывание водопроводной водой. Можно использовать отфильтрованную воду для протирания кожи, потому что вам не нужно много ее израсходовать, чтобы умыться. Или можно взять, например, кипяченую водичку, те же самые ватные диски, пропитать и завершить очищение. И после уже завершения очищения вы можете взять тоник по типу кожи, или по ориентируясь на проблему. Да, например, для сухой кожи взять тоник с гиалуроновой кислотой эластином. Для, например, кожи чувствительной взять тоник с гидрозатом коллагена алоэ вера. Для жирной или проблемной или комбинированной кожи взять балансирующий тоник, который называется тоник для жирной и проблемной кожи серии антиакне. Можно взять, если возрастная, зрелая кожа, лосьон концентрат Нео в качестве тоника, использовать с липосомальным дигидрокверцетином и сосудоукрепляющими компонентами и завершить очищение таким образом, протереть при помощи ватного диска. То есть, напоминаю, это гелевое средство, не пенящиеся, не мылящиеся, это мягкое, нежное, деликатное очищение, которое очень хорошо подходит для кожи с повышенной чувствительностью, плохо переносящую классическое умывание с пенящимися средствами и водопроводной водой, не вызывающее чувство стянутости, не раздражающее кожу. Также пациенты с розацией, например, могут его использовать, которым сложно умываться обычным способом. То есть вот такое мягкое средство для умывания гелевой текстуры.